А лоха соратники и коллеги, да и просто сочувствующие. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. С вами неизменно Дмитрий Балакин, и сегодня мы снова продолжаем копаться в дебрях меню рекордера Zoom F8n. И на сегодня у нас на повестке дня подраздел Output, где ты можешь настроить выходной канал на наушники, отключить и выключить неиспользуемые каналы, настроить роутинг и так далее. Давай уже непосредственно на пациенте разбираться. Кстати, это уже третий видосик на тему зума. А ты че, еще не видел два предыдущих? Так бегом по ссылке смотреть, а я пока продолжу. В первой вкладке Output находится настройка выходного канала на наушники. Подраздел Headphone Routing говорит сам за себя. Здесь ты можешь настроить раутинг каналов, которые тебе нужно слышать. Вариаций тут три. Это Prefader, то есть сигнал перед фейдером, постфейдер, сигнал после фейдера и прослушивание кодированного сигнала с двух микрофонов по технологии mid Side. Просто выбирай необходимые для себя конфигурации и в путь. Кнопками перемотки ты можешь переключать пресеты, которые автоматически сохраняются в последнем выбранном положении. Находясь на главном окне горячими клавишами Stop плюс 7 канал» ты можешь вызвать это меню и выбрать, к примеру, заранее заготовленный пресет роутинга. Аллертон это регулировка громкости сигнала, которая повещает о начале записи 1000 Гц один раз. Остановки записи — 880 Гц два раза. О том, что запись по какой-либо причине невозможна — 880 Гц три раза. И о том, что батарейки скоро сдохнут — 880 Гц четыре раза каждые 30 секунд. С Volume Curve я толком не разобрался и не заметил разницы. Напиши в комментариях, если ты знаешь, для чего этот функционал нужен. А с Digital Boost все просто. Тут необходимо прибавить громкости, если ваши наушники к примеру многоомные и им не хватает мощей зумовского преампа. Хотя это вряд ли. Ну или вам просто не хватает громкости и вы хотите остаться без слуха к 50 годам, вам решать. Во вкладке Output On-Off ты можешь отключить для экономии батареи ненужные выходные сигналы, либо включить. У рекордера помимо выхода на наушники есть еще два дополнительных стереовыхода. Если точнее, то четыре моно выхода, на которые ты можешь назначить различные каналы. Об этом немного позже. Вкладка Output Level отвечает за номинальную выходную громкость дополнительных каналов. Тут и курица разберется. Output Delay отвечает за регулировку задержки выходного сигнала. Это может пригодиться, если ты посылаешь, к примеру, бум-микрофоны на наушники режиссера. И чтобы компенсировать задержку в передаче видеосигнала тому же режиссеру, приходится настраивать эти параметры. В Output Limiter настраивается лимитер, так же, как и в разделе Input, только на выходном канале, но без нового гибридного лимитера, который работает только на выходных каналах. В общем, ничего нового. С роутингом наушников мы уже разбирались, так что Main Out роутинг – это роутинг основного дополнительного выхода, где ты можешь выбрать, к примеру, первый канал после фейдера, на котором у тебя бум-микрофон, и направить сигнал через первый выход Main Out режиссеру на съемочной площадке, а при фейдер первого канала на втором канале Main Out – бум-оператору, чтобы он слышал то, что он делает. Надеюсь, на пальцах удалось мне разъяснить. Если нет, то welcome в комментарии вместе с диванами-экспертами разберемся. Sub-out-роудинг все то же самое, что и с main-out. Оставайся с нами, друг, дальше больше. Если не хочешь пропускать мои редкие видосики, то подписывайся на канал. Ну а если ценишь мой труд, то можешь выразить свой респект и поддержать меня по ссылке в описании. Буду очень признателен, соратник. Адьос, амигас.